Audi Q7 меняем масло в гидроусилителе и бачок заодно вывешиваем колеса с двух сторон Далее, снимаем патрубок, чтобы удобнее было, откручиваем фильтр, закидываем в сторону, откачиваем шприцом масла с бачка полностью, ставим новый бачок, подцепляем исходящий шланг, этот глушим, приходящий, заливаем жидкость. Крутим рулем по 10 раз, грубо говоря, в каждую сторону. Потом заводим на пару секунд, потом опять крутим рулем, глушим. Таким образом, сейчас будет продемонстрировано. Первым делом снимаем шланг. Рассоединили, порвали хомут. Так, вот, вот с этого поднимаем и. Выдвигаем в бок. Выдвигаем в бок. в бок. Берем шприц. Откачиваем с бачка. Так, вот такая технология. Триста двадцать грамм с бачка жидкости мы отсосали шприцом сейчас вот этот в забор ставим этот заглушенный заливаем жидкости масло и начинаем крутить рулем вот вот этот шланг опускаем в емкость вниз ждем пока пойдет чистая жидкость Выворачиваю до упора. Влево, потом погнал вправо. Так, раз 10. Вот жидкость уходит. Заливали столько. Сейчас вот столько. Хорош. Дольем. Взял 2 литра, один на прогонку, второй уже заливаем и будем прокачивать. Так. Набор для замены гур. Поставили. Теперь... <кх> Начинаем загонять. Вот это вот сюда подсовываем. И Давай. Вот так. все закручиваем все болтики обратно заливаем жидкость прокачиваем рулем пару раз потом руль в нейтральное положение заводим двигатель на пару секунд глушим и опять прокачиваем рулем пару раз потом уже на заведенный кому сколько нравится столько повторов может и делать. так хомотик вяжем вот здесь я сам даже не вижу, что я снимаю, не то, что там, что там можно увидеть. Вот, вот таким образом, вот этот шланг, вот сюда. Покрутили колесом, залили, на пару секунд заведем. Что, прям пару секунд, и все, да? Ну да. чуть-чуть провалился было вот так вот на сантиметр стало вот так сейчас дольем покрутим опять рулем потом заведем покрутим рулем и так далее всем спасибо